Mm-hmm. <clears throat> Было, Было ли у ли вас когда-нибудь когда когда ощущение, что, что, что за вами кто-то кто наблюдает? Кто-то кто следит, следит, как будто, будто кто-то рядом, кто рядом есть. У меня раннее утро, поэтому я буду сниматься в пижамных штанах. Я надеюсь, ребята на это не обидятся. Да. Блин, меня прям напрягает, реально, как в этой квартире съемный пол скрипит. Всякие ужасные вещи здесь происходят. Не поверишь потом в мистику, блин. Ладно. Привет, я Энни Мэджик. И те, кто смотрит меня давно, знают, что я не особо верю в духов, призраков и нечто такое мистическое. Но та страшная, жуткая, ужасная, непонятная ситуация, которая произошла со мной на отдыхе в январе в Таиланде, заставляет задуматься. И дело даже не в том, что это случилось, а в том, что эта ситуация происходит со мной в жизни не первый раз. Она повторилась спустя несколько лет. Именно поэтому я решила вам о ней рассказать, потому что это очень странно. Ты пока подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Я... Начинаю свою историю. Если с вами, ребят, в вашей жизни происходило что-то необычное и, как вам кажется, мистическое, то обязательно напишите свою историю в комментариях. А если такой истории нет, то просто хотя бы напишите, да, вы верите или нет, вы не верите. И Если вы любите мистику и хотите, чтобы я рассказывала не только там истории какие-то мистические из своей жизни, но и как и раньше были какие-то мистические рубрики про персонажей, про мир, призраков, привидений и все такое, то ставьте лайки, тогда я пойму, что вам это реально интересно когда мои папа и мама покинули этот мир я сейчас говорю это потому что мне кажется что это очень важный пункт который как-то все таки связан с этими мистическими историями я переехала в москву и ходила на работу каждый день я вставала утром выходила из дома и шла до метро и очень часто это время я проводила в телефоне то есть я просто шла по улице листая вот так вот телефон. И в один прекрасный день случилась очень странная ситуация и в тот день я реально после того, как это произошло, не могла долго собрать себя в кучу и понять, что вообще это было. Я иду, как обычно, в телефоне, читаю там что-то, и тут... Я не знаю, как это объяснить. Это прозвучит очень странно для людей, у которых такого в жизни не было. Это и для меня в тот момент было странно, но я как будто, не знаю, услышала слово «стой». Никого рядом не было. Я даже оглянулась просто, потому что звук этот был где-то вот здесь справа, как будто кто-то шепнул «стой, стой». И я реально остановилась, потому что я испугалась И в эту секунду, когда я остановилась, передо мной вот так вот просто на огромной скорости промчалась машина То есть я остановилась в нескольких просто сантиметрах от промчавшейся передо мной машины И она могла меня реально сбить И даже я думаю, если честно, она могла меня не просто там покалечить, но... Что это было, я до сих пор не могу себе никак объяснить Я реально стояла в шоке, и даже больше не от того, что передо мной промчалась машина, которая могла сейчас только что меня сбить А от вот того, что произошло со мной именно Этот вот э, голос, шепот, звук, что-то, нечто непонятное которые я не могу объяснить, и самое главное, что потом повторилось недавно, со мной, январе, со мной в январе в Таиланде, спустя несколько лет, это то, что меня как будто одернули, то есть справа мое плечо, оно как дернулось куда-то вот так вот назад, как будто не дали мне сделать еще один шаг, я дернулась, и вот это вот стой, это было очень странно. Но из-за того, что это было достаточно давно, я как бы сейчас, как будто со временем, уже забыла и не придаю особо этому значения. И опять же нашла какие-то для себя рациональные объяснения то есть инстинкт самосохранения. Может быть, когда я читала вот так: вот телефон: мой правый глаз или боковое зрение увидела эту машину, и на самом деле это мозг сказал вот это слово. Ус и уши просто это уже галлюцинации какие-то. Я не знаю. почему-то тот самый день я нашла себе такое объяснение, что как будто бы это была моя мама или мой папа, какой-то их дух. Они меня хранят, они видят, что со мной происходит. И я так решила, что мне не дали умереть их души. Призрак. Не знаю. Пока я это все рассказываю, представьте, у меня за окном начали сходить с ума две кошки. Конечно, спустя долгое количество времени я забыла об этой ситуации и даже не вспоминала о ней, но тут похожая история случается со мной в Таиланде спустя несколько лет, вот сейчас, в январе, я иду по улице, уже темно, но не ночь. Для того, как я начну рассказывать вам эту очень странную историю, я хочу объяснить, почему я в шапке. Первое, это я, в принципе, люблю головные уборы, и мои мэджики, которые меня давно смотрят, об этом знают. А второе, это то, что нечто мистическое происходит с моими волосами. Обычно они кудрявые, а сейчас они почему-то постоянно выпрямляются, и я не знаю, что делать со своей прической. Еще я хотела бы сказать огромное спасибо всем тем, кто поддержал меня в ВКонтакте и в Инстаграме во время моей операции, я сняла швы и надеюсь, теперь все заживет и будет хорошо. И еще 8 февраля у моей собачки Миши, одной из моих собачек, день рождения, и я сняла об этом аж два ролика на разные каналы, на Magic Pets, где я озвучиваю своих собак, и у них там свой видеоблог, и на Magic Family про ее день рождения, что ей подарила, какой я тортик ей сделала и вообще, как мы его справляли, так что, ребят, если... Хотите меня поддержать и Мишаню тоже, потому что все-таки Мишаня спасенная собака. И это ее первый день рождения в нашей волшебной семье. Обязательно посмотрите ролики, ссылочки на них я оставлю там в описании. Ну и не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы быть в курсе всего того, что происходит в моей жизни. И если в прошлый раз я увидела опасность, которая мне угрожала, это машина проезжающая, то в этот раз вроде как опасности никакой не было. Мы шли и болтали с подругой, и вдруг... Происходит что-то такое странное Я как будто чувствую, как будто кто-то Меня снова хватает прям за правую руку То есть вот это странное ощущение на руке Когда вас схватили И после резко отпустили Вы все равно ощущаете, если прислушаетесь к Своему телу, что это было Что-то было, но справа От меня никого не было И самое главное подтверждение тому, что я не сумасшедшая И я не придумала себе это Это не было где-то В этот раз, кстати, не было никаких слов Не было никаких голосов, ничего не было Просто как будто меня кто-то схватил и опять дернул за правую руку. Подтверждение этому моя подруга, которая увидела, что я резко дернулась, она даже спросила меня, что случилось, и я на секунду подумала, что просто кто-то мимо прошел и меня задел, но я повернулась назад, посмотрела, и там никого не было. А справа от меня стояла огромная такая большая машина какая-то белая, и я посмотрела в окно этой машины, я подумала, ну вдруг кто-то из окна открыл окно и дернул меня за руку, но зачем? И окно было закрыто, и в машине никого не было Когда моя подруга сказала, ты что дергаешься, все нормально, вокруг никого нет я, А я ей говорю, что блин, только что как будто кто-то прошел меня схватил за руку Или задел меня, ну что-то такое Вот опять с этой с правой стороны и опять какая-то машина я вдруг вспомнила ту ситуацию, которая случилась со мной еще в Москве, вспомнила я еще ее не потому, что они просто похожи, а потому что у меня были внутри меня те же ощущения, те же странные чувства, что как будто кто-то есть рядом со мной, кто-то, кто, я не понимаю, желает мне зла или наоборот оберегает меня, призрак или дух. Мистика это или нет, или я просто сошла с ума. Тогда мне нужно пойти к врачу, рассказать эти ситуации, и он мне скажет, что это мои галлюцинации. Но я же не сумасшедшая, это же правда произошло со мной. С одной стороны я не верю ни в какую мистику, с другой стороны это реально произошло, с третьей стороны это меня пугает, с четвертой стороны, если верить, что это какой-то дух, хранитель, призрак, хранитель, ангел-хранитель, родители мои меня охраняют, то это меня успокаивает. С пятой стороны, я просто не знаю даже, что об этом думать И даже несмотря на то, что я не верю в мистику, я люблю мистику То есть я люблю изучать всякие разные истории про призраков, про оживших кукол У меня даже есть такая рубрика, я люблю страшилки и всякие такие штуки И я подумала после того, как это со мной произошло, что я реально хочу с вами этим поделиться Вот так вот, что думать не знаю, что думаете вы, тоже пишите, может быть, у вас есть какие-то мысли по этому поводу. Переходите по ссылочкам в описании на другие мои ролики, подписывайтесь на канал, и скоро увидимся в новых видео.